Всем привет! И сейчас мы поиграем в Clash of Clans. Что? Хорошие новости! Доступна новая версия игры. Так. Надеюсь, это никак на пятилетие. Непонятно, что. Сейчас посмотрим, что это. Надеюсь, вам тоже интересно. Конечно же, долгий, долгий, долгий, долгий, долгий запуск. Сейчас отмотаем чуть-чуть. Так, смотрите. Обновить можно. Что нового? Встречайте весеннее обновление. Дом стрый. Вось... Восьмого уровня. В... Вось... О... Новое смертельное оружие. Мега Тесла и Супер П. Да. Как это круто, еще еще и торговец какой-то таинственный. Ассортимент магических товаров. Ну-ка, ну-ка поподробнее интерес. Так. Отправьтесь. А, ну это, да, это внешне. Ну вот, то есть, основное, да? Восьмую это БХ добавили. еще и. Эм, еще что-то. Я уже забыл. Этого. Вот. Торговца во. Торговец. Отлично. ой ой ой ой ой Так, ща. Ух. Ну, сейчас она скачается, я запущу Так, ну уже скачивается постепенно, уже идет установка. Все, можно открыть. Давайте, открываем. Ой. Не надо скакать. Открываем, я сказал. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Ух, сейчас посмотрим, что там происходит. Ну, блин, снова долгая загрузка. Окей. При изменении сообщу. Ага, вот. Вы посмотрите! Нифига, так-то это новая заставка. Что? Вау, вы посмотрите, шахтер какой угарный. Это кто? Это гоблин, да, у него мешок вместо головы. Ну, мне так показалось изначально. Так, что тут еще интересного? Ну так-то прикольно, это заставочка. Весенняя, типа, да. Китайский НГ уже прошел, все. Так в смысле, зачем вы мне сообщаете, что Clash of Clans это бесплатный игра? Да, загрузка. Так, так, так, даю. Эм, вот, все, отлично, отлично. Сейчас все загрузится. Так, так, так, так. так. Валькирия жирная какая-то, по-моему, она была чуть-чуть эм, построение. Так, что это у меня так? Это. Лаги, лаги, лаги, лаги, не надо мне тут. Опа, на, это кто? Чё? Блин. Ну как, ну почему именно так? Я, то есть, смотрите. Я кристаллы, кристаллы вот эти вот. Я думал, они введут когда-нибудь шестого строителя, я все время верю в это. Поэтому я их и коплю. А кристаллы, оказывается... Так, звук надо выключить. Так, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. Так, так, так, так, так. так. Куда? Это что такое, Supercell идея? Вот. Кристаллы, короче, их, видимо, сейчас все будут сливать вон туда. Вот сюда вот. Ха, пожалуйста. К вашим услугам. Смотрите, я уже почти вкачал этот... Э, оборону себе. То есть осталось буквально вот знаете чем не только 1 2 3 4 5 вот 6 башен лучницы осталось каждая башня лучница улучшается за 6 дней то есть дней через короче в середине марта 18 марта я и посчитал дважды по 6 ладно вот короче в этот день уже будет ну, фул оборона, как бы, фул деф. А, а. Да идите нафиг. Ловушки, пружины. Блин, кому они нужны вообще? Одна. Плюс один. Ну вы посмотрите. Нет, ну нафиг. Так, чё там могли добавить? События. Новости. Дом строителя. Ля-ля-ля. Это я уже читал. Также волшебные предметы, новые испытания в играх клана. еще еще и испытания. <смех> не смотрите, как мы проходим эту фигню. Особенно, как я. Ну да, мне не нравится. еще один день, 18 часов. Это смысл, скучно просто. Так. Надо что нибудь прокачать. В смысле, я шпеку прокачивал. Э. Так, 6 метров. Чё? Ща. Соображу. 3, 310, 305, 6. Чё? 40 тысяч у эликсира а чё новый новый уровень вау прикольно ребят нравится нравится 6 миллионов это я смогу пятых пек донатить пятых пятых пек, вы, вы представляете это это это пятая пека то есть ре, реально ребят пятая пека Пятый Хз вообще. Блин, пятый. Охренеть. А ч там по Ну-ка. А потопаем по топам. Так, а это и клан. Ну что у них тут интересного? Давайте, как всегда, самого топового. Так, так, так. По-моему, тут ничего интересного. Не Она уже шестого, что-то я не заметил, видимо, этого момента. Ну, все как обычно, вроде. Да, кстати, вы видели эти военные лагеря, теперь 260 вмещают. Прям как я мечтал. Я вот все два года мои, ну не два, чуть меньше. Вот все время мечтал об этих военных лагерях. И, и да, военные лагеря прибыли к нам. Это очень круто. Так, а вот мне интересно по этому торговцу, вот что, типа, что за торговец-то, а? Ух, давайте посмотрим, типа, 25 тренировочная зелья, этот энергетический ускоряет подготовку войск повыша. Вау, так это полезная вещь, вы посмотрите, за сколько я могу ускорять, да я только вот, 30 уже, так плюс еще и здесь 10, так плюс еще и герои 5 и 5, то есть это будет 50 эликсиров, ой тфу, кристаллов впустую. а здесь можно, ну-ка, ну-ка, ну-ка, а, а здесь можно за 25, так почему бы не купить, отличная идея я считаю, я даже куплю 1500, да пофиг, там и так много. Так, и что это будет получается у нас? Волшебные предметы. О, круто. Так, а это чё за фигня? что то еще новое появилось. Зелье строителя. Зелье, сваренное строителем на случай чрезвычайных ситуаций, позволяет вашим строителям трудиться в 10 раз быстрее. Э, в течение одного часа. Эм, ну, круто, круто. В 10 раз быстрее. То есть, типа 10 часов. Да, 10 часов работы каждого строителя. Это сразу в обеих деревнях? Или, а, работает в род, только в родной. Ну, то есть, можно сказать, 50 часов, э, если все строители заняты, 50 часов за один час. Типа обычно может 5 часов улучшаться все в сумме, а здесь 50 часов. Ну, то есть, да, я бы дал за это... Кристаллов 100, наверное. Вот, ну, 100. 100 будет хорошо, да, я думаю. Так, руна эликсира строителя. С помощью этого волшебного предмета вы можете заполнить до края все эликсиры хранить. В смысле? Серьезно? То есть, вот смотрите. Вот у меня тут вообще горнище полнейшее. Я, кстати, вот знаете что? Я вот как только докачусь до максимального дома строителей... Сразу новый появляется. Вот я думаю, что за бред? Я вот до 6 качнулся. Через пару недель уже 7 Ну вот, только что до 7 качнулся. Сейчас 8 появился через неделю. Что за фигня? Я не понимаю просто. Блин, я решаю, когда появляюсь. Да не, нифига не я. Просто как-то удачно получается. Так, окей. Блин, у меня максимально рашерская база да, на второй деревне. Мне там хочется все время на максимальной быть, а тут снова. Удар в спину просто. Ну пофиг. Хотя бы где-то у меня что-то максимальное. Это как у меня и хилка была максимально прокачана. То есть, когда она еще была четвертый уровень. Скоро уже шестой, наверное, появится, кто е знает. Так. Смотрите, кстати, вот вы же знаете, да, денежное дерево появлялось и запас фейерверков Это было где-то к Новому году. Вот. У меня сначала вообще не росло первые две недели, я так расстроился. А потом, смотрите, какие заросли. Они, наверное, до сих пор растут, я не знаю. Раз, два, три, так с, с этой стороны. То есть три. -мо. три, четыре, Четыре. Тогда мы еще и фейерверков куча. То есть, блин.. Ну, остались, короче, у меня. А раньше был только что-то один фейерверк, я так и расстроился. Пять. Ну, и фейерверков штук 6-7. Представляете, можно даже по уничтожать. Вот, вот без всяких сожалений. Без всяких сожалений. Во, вот, вот этот можно удалить. Заодно посмотрим, что там произойдет. И вот этот, давайте. та да да Еще и опыта. <с -2> <с -2> Два опыта. А за это только 25 стоп. Так, 500. А здесь. А, здесь 1000, Ну понятно. Короче, как обычно. Давайте еще этот уничтожим. И деревья надо поуничтожать мне. Жалко еще кристаллы не дают, на ну, пофиг. О, уже 3 миллиона, видите? Изи. Поднял бабла. Так, вот давайте еще вот этот фейерверк уничтожим. Что лишний реально. И вот этот можно. Фейерверков мало останется, раз, два, три, четыре, нифига не мало. Четыре фейерверка, это вполне нормально. Ну все ладно, с фейерверками разобрались. Так, ну здесь что-то, зелье ресурсов давайте рассмотрим. Заключено спешное заклинание в жидком виде, оно поможет значительно увеличить эффективность на один день. но ну, здесь, по-моему, не выгодно, 115, да? А здесь 70, ну, то есть, видите, да? или вашего сборщика рису как это спорное заклинание? Я даже не понимаю а это самое это заклинание вообще так сейчас я соображу значительно увеличить вот что значит значительно нельзя только факты подвести а то значительно незначительно да ничего не понятно с этим Так, okay, окей, ладно, давайте. Вот я сейчас перейду на другие аккаунты, чтоб тупо сверить. То есть, ну, ну круто, да, мне нравится обновление, вообще прикольное так. сейчас на другие аккаунты. У меня 7 аккаунтов, не соскучимся. Так, я зашел на свой второй аккаунт. Так, соберем ресурсы. И давайте уже проверим, что тут нам подготовил этот строитель. Ого, сколько тут резов, боже мой! ладно неважно а где строитель торговец прибудет после достижения ратуши восьмого уровня так видимо все обломалось но ну, ничего страшного друзья ничего страшного потом как-нибудь на 8 ратуши скоро дойдем Ну то есть при достижении 8 ратуши уже все будет. Ну, так-то, мне понравилась игра. Но ну, все мои аккаунты меньше 8. У меня два аккаунта, 7 ратуши, вот невезение-то. Ну, так уж вышло.